Привет, дорогие друзья и подписчики моего канала Мизы это обзор моего, и мода Фрумикса, и там еще и разработчиков. Мода Миракулус, да. У нас есть вот э, талисманы, тигр, петух, козел, собачка и бык. Да, и можно играть с объединениями с этим модом, без этого, но прикольно с этим играть. Начнем с талисмана Тигра, мой самый любимый талисман. Так, мне нужно с кем поставить свой старый. Вот, чтобы под очки подходили. Короче, заходим в выживание. И ПКМ по полу. Появляется Руар. Так. Руар может разговаривать. Он может разговаривать, но... Руар, Руар, полоски! Все вот таким вот классненьким тигреньком. И при нажатии. Ну, берем в обычную руку. И нажимаем. Выбираем столкновение. Вот, да, и вот эти цифры это Ну, первое, 2, 3, 4, 5. Ну, разные уровни столкновений. Сами разберетесь, думаю, с этим. Талисман ну, очень простенький, костюм такой тоже классный. Все. Чтобы это трансформироваться, надо нажать на Вот. Надо нажать на вот эту бу буковку. Чтобы отозвать талисман, нужно нажать на эту букву. Все, мы так, убираем талисман тигра. И переходим к талисману петушку. Да, будет быстреньким. Ну, будет тут все быстро. Вот так талисман петуха. При нажатии. Вот на стол Арика Трансформация. Мы становимся вот таким вот вашим петухом. ПКМ. Вот это вот. Дает нам силу. Вот это вот. Дает нам большое количество хп. Вот это вот. Ночное зрение. А вот это вот полет. Мы полетим вот так вот. Мы вот такие петушки летим, летим. Таким образом. Потом, смотрите, вот мы летим. Вот летим мы допустим, 8 секунд. 6, 5. Один И теперь мы медленно, как петушок, спускаемся Как перышко. Опа Кнопка для трансформации и дисактивации талисмана Та же самая, которое была Следующий талисман Талисман козы а, Вот талисман козы Зиги Трансформация Кяприкит такой стильный костюмчик. Мне он очень нравится. Так, модно. Модно рожки. Вот у нас есть оружие, кисть. Оружие, кисть. Если мы нажмем по ПКМ, выбираем. Ну, и так не знаю, тут еще ну, Вот такой вот инструмент. может создать кисточка до Приедет трансформации. Все исчезает. Талисман тоже козлы исчезает. Следующий талисман. Это талисман Быка. Я собачку хочу на конце оставить. Она там самая красивая, самая сильная. Ну, самая красивая и самая интересная. Вот талисман коза. Козла. А вот у нас стомп. Стомп. Трансформация. Мы с вами все вот таким вот. Минотаврам. А, Симон. А. Ар нет, стоп. а не понял. Симон Майнкрафт. На полке проверим. Если Во-первых, он умирает. А -а -а. вот. Вот, ударяем из разрушителя, и он летает. При нажатии ПКМ. Все взрывается. Отправляем в космос. Взрываем. А, -а, а! Сломал затем. Ну, и, короче, вот такой вот. Кстати, при того, когда тебя бьет, Тебя нет тут. Ну, нет, Все. Вот такой вот Минотавр. Это последний... Ну, это вот недавно добавили. Вот. Где вот. трансформация, отзывание, талисман, все по той же клопке. И последний самый сочный талисман. Талисман собачки. Убираем. нажимаем. I you you Барк на охоту. Вот такая вот у нас тракмазель. Гиви Олег Миракулус. Вот это То же самую команду с Симон. Разрушитель. Ай. Ну-ка, ну-ка, она через раз. Ой, я два случайных создал. Бау, Бау. Телепортирует тебя, но он все уже, опять же, работает. видите, вот так мы можем сделать. Вот при трансляции Мячи. Я... Перевоплощайте. Перевоплощаемся. Вот, нажимаем Y, отзываем барка. Пишем команду Preference Dog. Феликс. Барк на охоту. У нас вот такой вот костюм Феликса. Только тут это ничего не меняет. Отзываем на нее талисмана. Preference dog. кенни Girl. Трансформация вот такая вот, собственно, Kenny кенни Тоже очень классная. Но это не все. Мы можем взять и призвать вот это вот. Тут у нас такой очень милый талисман кролика. Вот, кстати, флав. Вот такой вот кролика. Флав, по часовой. Флав, барк слияние. Кенни, кенни, кенни док, герл, кенни, да. Какой-то зонтик нельзя открыть, но ладно. Скоро будет добавлено кроль ченнера и предназвание талисмана. Для... А уж. и Give... Олег Миракулус. Ар. Так, он мне нужен. Нет, это лишь миракулус. Мне нужен миракулус. Нижняя печерка ⁇ ладубик ⁇ Это мы стираем. Миракулус ⁇ ладубик ⁇ трансформироваться. Я отзываю талисман. Так, команду. Вот, посмотрите на этот талисман кролика. Вот, красиво, да? Скажите, правда, здесь красиво. Вот. Вот так. И все. И теперь переходим к последнему, что есть в этом моде. Вот маленький, насколько будет это в конце месяца. Ч я здесь подготовила человека, и это Миракулус-шкатулка. Вот такая вот наша шкатулочка вот и очень красивая ставь лайки подписывайся на канал если хочешь увидеть побольше роликов от меня и переходи ну короче ролики теперь будут выходить чаще и жди ставь лайки если ждешь всем удачи всем пока, пока.